Итак, на сегодня еще один обзор. Все вы, наверное, видели уже неоднократно такой сайт, потому что в рассылках бомбят с этим предложением. Значит, у вас найден вирус. Каждые 60 минут вирус приносит вам по 1000 рублей. Так, ну, тут информация такая дается, что работать нужно с Яндекс Почтой. Так, вот скриншоты тут Сбербанковской карты. Немного про Яндекс нам рассказали. Так, что будет у нас в курсе? Так, через 60 минут вы получаете первую тысячу. Как бы этого я бы вам не обещала, не, не знаю. Сама честно скажу, я этот метод не пробовала. Хотя, может быть, и стоит даже попробовать, так как данным способом я никогда не работала. И честно скажу, для меня это не то, чтобы прям какая-то великая новость была, но вот не пробовала я этот метод и как-то даже о нем и не задумывалась, что можно так зарабатывать. Ну, отзывы не знаю, не смотрю. Так, ну тут нам расписывают, что делать. Значит, это все без вложений, это 100%. То есть метод, который нам предлагает автор, он их не предусматривает, хотя... Может, сами что-нибудь придумаете и с вложениями. Так, 30 минут настройку. Ну, не знаю, 60 минут до первых денег. Что это? Может быть или нет. Так, угу. аккаунт в Яндексе нужен и почта Яндекса. Ну, это да. Так, работаем с почтой. Действительно, почта нам может приносить деньги. Что еще? Кто автор? Вопросы? Все как обычно. Цена у нас будет вот, 690 рублей. Значит, что предлагает нам автор? Нам нужен аккаунт в Яндексе. Яндекс Почта. Там мы с вами настраиваем автоответчик. В автоответчик вставляем партнерскую ссылку. Это все автор показывает, как это, автоответчик этот настроить, что там писать. Если сами не придумываете, можете скопировать у самого автора. То есть. Как бы автор предлагает брать партнерские ссылки на сервисе Глопарт, ну без него никуда, сами понимаете. Ну и действительно, если уж так разбираться, то курсы там продаются, вы сами знаете, вы их там сами все покупаете. И каждый день приходит огромное количество новичков в интернете и тоже начинают покупать эти курсы. Единственный момент, что, ну как бы я делаю, я бы, конечно не стала бы давать ссылки на непроверенные курсы, что-нибудь нормальное, я бы, может, и стала бы, да, там продавать таким способом. Но, как вы знаете, лучше всего продаются вот эти вот лохотроны, которые обещают по 10 тысяч без вложений. Поэтому кто-то, наверное, так и делает. Продвигает вот такие вот курсы. Значит, наша задача простая: просто в автоответчик вставить партнерскую ссылку, если нам кто-то напишет на почту, он получит письмо, что я там с вами свяжусь там через какое-то время, когда я смогу, да, и сейчас пока что предлагаю вам посетить там этот сайт ну, и так далее. Партнерская ссылка. Вот я не знаю, кто будет переходить по этим ссылкам. Ну Далее автор предлагает нам способ бесплатный, как добывать трафик, да, чтобы люди писали нам на почту. Но об этом я уже говорить вам не буду. Значит, если интересно, узнаете сами уже в самом курсе. Значит, действительно, методов добычи, вот, трафика много, если так подумать, просто сесть. Но вот этот способ, который первый самый предлагает автор, он, я бы так сказала, самый, наверное, действенный. Хотя там есть немножко обмана. Как бы обман такой не сильно страшный, да, человек, который напишет нам благодаря вот этому бесплатному методу, он ничего не потеряет, он не потеряет ни денег там, ни время особо, ну, ну ничего, в общем, страшного здесь нет, поэтому как бы можно попробовать такой способ, если еще пораскинуть немного мозгами, я просто сама еще вот сижу, думаю, возможно, также распространять ссылку просто на свой блог. Или же там еще что-либо. Как бы есть, да, имеет место быть данный способ заработка. И как бы конкуренция, я думаю, будет не сильно большая, даже если все по шаблону начнут делать. В принципе, я думаю, что суть вы поняли. Нам нужен трафик. То есть те люди, которые будут писать нам на почту. Во-первых. Я бы. Я уже где-то видела вот что-то подобное. Но там предлагалось подписываться просто на рассылке. Но опять же, подпишемся мы с вами на рассылке. Какие рассылки? Кто-то что-то продает да, или дает бесплатное вначале, а потом что-то продает. Опять же, такой человек, он такой же автор курсов и такой же партнер, партнерских этих программ. Я думаю, вряд ли он будет переходить там по вашей ссылке и что-то покупать. Нам нужен другой немного трафик. И вот автор нам рассказывает, где его можно добыть, тем более бесплатным способом. В общем, на этом я буду, наверное, заканчивать свой обзор. В принципе, я думаю, тут метод заработка понятен. Единственное, что не буду раскрывать секреты и нарушать авторских прав. Вот способы продвижения вот нашей этой электронной почты, это уже кому захочется, узнаете сами в курсе. А на этом, вот, в принципе, и все. На сегодня вообще, наверное, все по обзорам. Думаю, завтра теперь еще будут новые. Всем спасибо за внимание. Ожидайте новых обзоров. Всем пока.